Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для овнов на вторую половину сентября 2021 года. Под колодой. Что у нас под колодой для овнов? Тройка пентаклей. Ну что ж, для кого-то это может быть новая работа, новое начало какое-то может быть обучение чему-то так как карта еще называется карта подмастерья может быть вы начали какие-то курсы повышения квалификации или вышли на новую работу тройка пентаклей еще может указывать на испытательный срок вот этот вот иногда нам дают три месяца когда мы на новом месте мы всему еще учимся мы еще не очень комфортно себя чувствуем присматриваемся к нам присматриваются. Что тут еще может быть? Кстати, эта карта еще и проверок, и экзаменов, каких-то комиссий, может быть. Хороша эта карта для вот студентов, которая как раз и говорит о том, что сдадите все ваши экзамены, пройдете все какие-то зачеты или тесты для тех, кто ждет какую-то комиссию, тоже все пройдет довольно успешно вот по этой карте. Ну давайте посмотрим, как она проиграется, как эта карта проиграется с нашим основным раскладом. Итак, тема тема двух последних недель сентября для вас восьмерка кубков, предпоследняя неделя сентября и ваша первая карта королева кубков, девятка мечей. Семерка кубков и шестерка пентаклей. Последняя неделя сентября и ваша первая карта Ирофант. Пятерка посохов. Карта Луны и карта Мага. Ну что ж, давайте с темы. А тема у нас восьмерка чаш. Восьмерка чаш это такая эмоциональная карта, которая, кстати, может говорить о том, что мы оставляем все негативные эмоции позади. Вот эти восемь чаш, они у нас как раз и представляют эти негативные эмоции. Это процесс, когда мы уходим откуда-то причем, знаете, уходим без драмы, потому что вот эти восемь чаш, это мы уже все пережили драму, мы уже давно все осознали, просто воспользовались э, моментом, то есть пришло время. Может быть, вы уже давно осознали, что, например, вам не подходит эта работа, вам надо менять работу, и вот вы уходите, оставляете все позади, все то, что, может быть, вас не устраивало, и э, уходите, потому что как только мы осознаем, мы же не можем сразу повернуться, уйти, правильно? Мы начинаем готовиться, ищем новую работу, начинаем как бы... Иногда нам нужно время, чтобы на самом деле понять, что мы хотим, чего мы хотим. Можно уйти вот так вот по этой карте и из отношений. Тоже давно уже поняв, что отношения не приносят никакой радости, может быть, что в отношениях вроде бы не все в порядке, и пора как бы их завершать. И вот это вот удобный момент, то есть вот пришло время, пришло время осуществлять это. Причем уходим вот по этой карте, кстати, в никуда. То есть еще нет такой вот... Э, э, так как уходим в ночь, в темноту, вот знаете, луна-луна э, символ такого еще непонятного всего уходим, но э, сам факт, то что вот э, сам акт ухода важен вот по этой карте. Что-то другое можно оставить, знаете, дружеские отношения позади, закончить э, дружбу с кем-то вот по этой карте, не всегда это только работа и личностные отношения, это может быть э, любое, любая ситуация, можно ситуацию, которая вам э, давно, может быть, уже длится и как бы раздражает, может быть, эта ситуация, вы, может быть, ее закрыли и ушли. Ваши две первые карты. Девятка мечей и королева кубков. Кто-то переживает очень сильно вот из-за королевы кубков. Королева кубков – это женщина элемента воды. Это раки, рыбы, скорпионы. Либо любая, знаете, такая мягкая женщина. Вот описывает жизнь. женщину. чувствительную, мягкую. Но вы знаете, несмотря на то, что вы овны, может быть, кто-то из вас влюблён. Кто-то из женщин из вас влюблен, и вот это может э, говорить э, королева кубков, это любая влюбленная женщина. Но для вас вот эта вот влюблённость, она как-то, может быть, не приносит радости, либо переживаете очень сильно, э, либо чувствует у вас какие-то, может быть, смешанные, любовь с... Э, э, с ревностью, с переживаниями с какими-то, потому что девятка мечей – это карта переживаний, когда мы просыпаемся среди ночи, мы, у нас начинаются, знаете, мысли в голове какие-то просыпаться, негативные, мы не можем спать, заснуть, что-то такое. Либо вы переживаете из-за королевы кубков для мужчин, может быть, это вот ваша партнерша, и она вот приносит вам столько вот каких-то, проблем, что ли, или вот вы не спите по ночам из-за этой женщины. Для женщины это может быть вы, но вот, может быть, ваши какие-то любовные отношения. Либо у вас есть вот эта вот мягкость, которая описывается королевой кубков. Еще королева кубков, так как вот у людей элемента воды у них очень повышена вот эта интуиция. Это может быть вот таролог, это может быть эзотерик, может быть, вы сходили, например, к, к эзотерику, и вам вот то, что вам сказали, оно вас так взбудораживало, вы теперь спать не можете, переживаете за что-то. Ваши следующие две карты на предпоследнюю неделю сентября – это «Семерка кубков» и «Шестерка пентаклей». Ну, э, очень как бы э, уравновешивающие друг друга карты. По этой карте карта мечтаний и иллюзий. Иллюзии, понимаете, мечтания хорошо, потому что мечтание нас подстегивает к достижению чего-то. А иллюзии – это когда что-то нереальное, мы хотим добиться чего-то нереального, то есть… Либо тратим энергию, либо тратим энергию на то, для того, чтобы построить эти иллюзии. А Карта шестерка пентаклей как раз все и уравновешивает и говорит вам, что иллюзии надо отбросить в сторону и как-то сбалансировать свою жизнь, что ли. Шестерка Пентакли – это когда у нас баланс во всем, и эмоциональный баланс, и финансовый баланс. Кстати, про деньги, может быть, вы слишком многого хотите, потому что вот семерка кубков это вот хочу все, дайте мне вот все сейчас. Шестерка пентаклей говорит, что наоборот опускает вас как-то на землю и говорит, что ты как бы просчитай свои возможности, что ты можешь. Чего ты не можешь вот э, в этот период, вот это вот по шестерке Пентаклей. Про отношения, может быть, тоже говорить, если вы, особенно семерка кубков, иногда эта карта, э, она представляет интернет вот в наше время, как, потому что в интернете много всего, разные возможности, но не все оно хорошо, то, что там вот в интернете предоставлено. И если вы, например, ищете, например, свою вторую половинку на сайтах знакомств или где-то, тоже взвешивайте все «за» и «против», будьте э, придирчивы, э, избирательны, как бы вот так вот тоже, может быть, работу, если ищете, тоже все взвешивайте, э, если вот в интернете где-то подаете свои документы, чтобы все было взвешено, все, все обдумано, куда вы идете, на какие деньги вы идете. Итак, последняя неделя сентября у нас карта Ирафанта и пятерка посохов, опять противоречащие друг другу карту или, скорее всего, уравновешивающие друг друга карты. Карта Ирафанта, Старший Аркан представляет знак Зодиака Тельцов кто-то из тельцов для вас может быть очень важен, но это еще карта, которая говорит, делай все по закону, но не закону легальному, юридическому, а, скорее всего, закону человеческому, какие-то вот моральные принципы, какие-то устои могут быть, и вот тут же карта пятерка посохов, это какие-то скандалы, разборки, может быть, надо как-то вы знаете, еще, может быть, что карта Иерафанта – это учитель, это, может быть, посредник, медиатор, человек, который, может быть, если у вас есть какие-то конфликты с кем-то, может быть, нужно привлечь какую-то третью сторону, которая, может быть, все рассудит просто по-человечески, это не судья, именно вот в суде юридическом, а вот такой вот, может быть, кто-то помудрее, по... или просто человек, который увидит всю ситуацию со стороны, и он расставит все по местам, потому что карта Ирафанта это учитель, это человек более мудрый, это гуру какой-то, это, может быть, даже какой-то спиритуальный лидер какой-то, что-то такое вот в этом плане. И либо у вас конфликт, может быть, с дельцом, тоже может быть, но вот для того, чтобы разобраться вот в этом конфликте, вам, может быть, либо послушать себя, либо делать все э, по закону, вот по своим, по своим внутренним каким-то моральным устоям, что ли, хватит, вот, например, ругаться, не стоит э, так поступать, вот, вот так вот. И последние две карты: карта Луны и карта мага. Ну, опять у вас везде противоречие идет. Карта Луны говорит о каких-то отумании, непонятности, каких-то тайнах, секретах, скрытности чего-то. А еще это наше подсознание, это еще наши какие-то интуиции и предчувствия. Вот очень хорошее слово, именно вот описывающее эту карту. Карта предчувствий каких-то. Бывает вот на Луну, видите, волки у нас тут воют на, на Луну, то есть бывает вот это чувство. Говорят, как это сосет под ложечкой что ли, когда у нас вот как будто мы предчувствуем, что что-то нехорошее случится, что что-то. Часто мы сами это себе придумываем. Ну, а тут же карта мага, она такая более позитивная, даже цвет ее такой яркий, желтый, красный, как бы он и говорит о том, что все в твоих руках. Какие? Да это все догадки, это все э, где-то там спрятано, скрыто, все, все в твоих руках. Карта мага номер один, новое начало. Хочешь начинать, пожалуйста, все ты сможешь. Она такая очень э, морализующая карта, потому что э, говорит о том, что перед тобой... Все, все возможности, то есть все четыре элемента Тара вот перед тобой, и ум, и какие-то способности, нас природа никого не обделяет, очень редко, понимаете, но у всех все есть что-то, и люди есть вокруг вас, которые вас любят, поддерживают, и вы кого-то, может быть, поддерживаете, и мозги нам всем дается, Богом, как говорится, или природой. То есть все есть. И вот этим надо просто пользоваться, вот этой волшебной палочкой. То есть ваша волшебная палочка в ваших руках. Вы можете достичь, достичь всего, чего вы хотите сами. Вот номер один. И конца возможностям вашим нет. То есть вот этот знак бесконечности. Очень хорошая карта, особенно для тех, кто хочет и боится страхи какие-то или неуверенность в себе. Вот эта вот карта, она вот еще раз вас так морализует, поддерживает, направляет. Делайте, двигайтесь, начинайте, все у вас получится. Давайте посмотрим. Скорее всего, вот эта карта Луны – это карта наших страхов. Карта мага, наоборот, говорит, что не бойся. Совсем справишься. Ну, а посмотрим, что добавят к этому раскладу карта Ленорман. Карта башни. Карта совы. Очень мудрая карта. Вернее, карта мудрости и женщина. может быть, женщина очень мудрая какая-то. Карта башни в колоде Ленорман, она говорит о каком-то заведении таком важном. Для кого-то это может быть важный офис, и вы можете получить какую-то очень важную весть, потому что птицы приносят новости, но новость такая какая-то важная, серьезная, потому что сова – это мудрость, это серьезность, это какие-то вот что-то такое важное может быть. Причем информация может поступить от женщины или к женщине, может быть, кому-то из вас. Это, может быть, суд, судебные документы, решение суда, кстати, может быть. Если вы ждете, например, каких-то последних вот решения какого-то, вы можете получить это. Либо весточку. Если кто-то ждет, может быть, просто документы какого-то, решения какое-то, то вы можете получить это. Причем вот почему-то, либо если вы женщина, то это вы, либо от женщины. Может быть, женщина подпишет этот документ. Вы ждете от кого-то. Какая-то, может быть, бюрократия или еще что-то или важное вот важное решение какое-то так оракул мудрости для овнов пришло время двигаться вперед время идти идти и не оглядываясь очень созвучно эта карта с картой восьмеркой кубков которая говорит что несмотря на то что может быть не знаете куда и двигаетесь но двигаетесь это уже хорошо, принятие решения, изменение своей ситуации, движение вперед, а будущее нас догонит, не волнуйтесь, так что двигайтесь вперед, это тоже очень, опять-таки, вот созвучно с картой мага, которая говорит, если вы начали что-то новое, новую главу своей жизни, новый период, новую работу, новые отношения, не бойтесь, новый бизнес у кого-то что-то, Новый проект какой-то. Не бойтесь ничего. Кто-то в институт поступил. Все-все у вас будет замечательно. Все в ваших руках. И ваша последняя карта. Оракул эзотерический. Замечательная карта. Карта тройка. Созвучена с картой тройка тройка пентаклей в данном раскладе и карта признания и э, rewards – это э, каких-то э, признание ваших заслуг и даже получение какой-то премии, может быть, получение каких-то наград, может быть, для кого-то, награды судьбы может быть даже если это не материальные какие-то вещи то тоже замечательно что-то вы на работе может быть вы можете получить какую-то награду премию какую-то признают ваши ваши работы какие-то если вы работаете в медиа в телевидении радио интернет в данном времени тоже какие-то достижения в этой области достижения признание за ваши достижения замечательная карта